Смотри, в музыке, это вот важный психологический момент, сравнивать свою игру надо только, только и только с собой вчерашним. Сравнивать с другими, это гиблый, гиблая история, которая ведет только к тревоге, к одной, и к неприятию себя и ненаслаждению своей музыкой. Вот. Поэтому классно ты играешь, я аплодирую.